Эй, hey, hey. всем привет ребят, с вами Тимур Лайб, и я немножко полысел, ну да, бывает так, случайно, и теперь стал похож на какую-нибудь крысу, либо мышь. Ну, хотя я и может и похож на нее. Так что вот, ладно. Сегодня, ребят, мы будем с вами смотреть сегодня Симулятор хирурга 2 от Мормоком. Он в кооперативе, как понимаешь, Жоха, нам будет снимать. Так что давайте посмотрим. Я не знаю, когда это выпускают, либо сегодня, либо завтра. Давайте посмотрим. Ну, думаю, что сегодня. Ну, ладно. Так что вот, давайте. Погнали, смотрите. О-о-о-о, пира первый браузер. для геймеров с кучей полезных функций. Ограничитель потребления рес... ресурсов GX. Хуевый ограничитель, потому что я вот сейчас снимаю и он мне. Ух ты ж, мать твою территорию, мать. У меня какого-то хуя. В 2К поставил. Контроль, календарь релизов gx Corner, визуальные настройки браузера, интеграция с Twitch и мессенджерами, Discord, WhatsApp, Telegram, Facebook и еще куча всего в браузере uh -huh. opera GX, ссылочка в описании. <пишут> Схвати его за руку и на вытянутой руке оставь его. Погоди. Схвати вот. за руку и просто выйди на вытянутой да, руку. Да-да-да. Держишь его, держишь? Я По не его команде. Особо. Да, держу, держу. держу. Uh -huh. Нет, тема ну, там... другая идея. Давай нажимать S, и кто первый оторвет, тот -то и проиграл. По одному разу. Кто первый оторвет? На руку ему. Думаешь. А, нажми это один раз. Слушай, ну, мне знает. вообще кажется, что хирурги немножко не тем занимаются на операции. Суща глупость. какая же, сука, мы его теряют. желтый шприц. Желтый шприц. Я рукой заткну брешь. Твою мать, мы опять его просрали. Нет, шприца. блять. Я только сейчас понял оронию судьбы, что мне через год надо идти к хирургу, блять. Делать операцию. Только там не рука, а у нос тогда выдирает. Ну, блять, пиздец. Ну, ладно, посмотрим. А что, подумать? Почему мы не можем сразу играть вместе? Почему мы должны проходить какие-то обучалки, Играй для тебя шутка какая-то что ли? Мне нужно это тяпнуть. А, можно взять... Что за бред? Я экран. хочу карту взять вот эту вот, но я не могу. Ха! Ты дошел до двери с э, ключом? А, нет. Да, а дверь это открывает с помощью удостоверения. Она наверняка где-то здесь. Нужно а, это рисунок на экране. Пиздец. Алло, буш, алло, буш, алло, алло. О, пиво. Давай возьму. Дай возьму. На надо. Давай. Ну возьми. На. Это моя. Это моя жиляшка. Я вызываю тебя, на дуэль, я тебя учтожу нахуй. Все, все, все. Смотри, тут большая движение. красная кнопка. Это слив в туалет. Я хочу на нее нажать. Кажется, это кнопка паузы. Мне не дает покоя эта кнопка. Я хочу понять, что она делает. Забудь. Большая красная кнопка... На таких кнопках нельзя забывать. Никак. Вообще похер. Вдруг я нажимаю на эту кнопку, и где-то в мире погибает один человек. И стал пальцем разы. Я сейчас буду нажимать, пока не услышу крик в комнате. Меня не отпускают на пенсию, черти пенсионный возраст пенсионный возраст который недавно повысили до 65 да они повысили я я свою челюсть не могу найти наконец пациент появился. отойди от него не бил боб из нее там государство я честно так заржал блять он там че то сломал блять он, блядь, челику взял, что-то преломал клет э внутреннюю клетку, блядь. нехуй знает, либо кишечник. Блядь, Боб. Извини, это государственная больница, так что мы тут работаем над чисто ментузиазмом. А что мы будем делать? Какие-то родные про каждую больницу, блядь. Ну, держи. не знаю. Боб, ты не расписался в контракте. Мы за тебя распишемся. Сейчас все мы это решим. Мне нужна данная... Какая то хуйня будет двигаться? На Тихо, счет, эта женщина говорит, что нам нужен диагностический сканер. Мы не можем лечить Боба, потому что мы не знаем, что у него болит. Нам нужно найти диагностический сканер. у нас сканера сканер. нету. Так я вот, говорю, нам нужен какой-то сканер. Ну, давай как в России, давай угадаем, что у него болит. Давай, Тыкнем пальцем просто. Давай, Энники, закроем глаза, шталочку. Давай. Энники, Бенники, ели вареники. У него дверь болит. Угу. А я не Блядь, найди предохранители, давай Все оставлю, все, я поставил предохранитель, сучка. Смотри, теперь все работает. Опа, Ходи давай. Так в смысле я в другую сторону. Давай выходи. Ну а мечок. трота тота тота да, а вай, давай, давай. Вот Ебать. Сам выбрался. Ахуец. Посмей только сказать еще, что я тебе руку помощи не предложил, Мудио. Спасибо за руку. Mm. Ещё, я ещё буду тебя светить. Кто это учуял? Что не нравится? Мы должны я его моего лечить. В смысле, ты будешь светить? Ты не, не знаешь, что у него болит. Именно что. А почему, блядь, они лечат в каком-то подсобном помещении, которое находится хуй знает где. Это вообще напоминает, когда врачи, например, уходят на перерыв, и у них есть собственный там именно кабинет, где они там сидят. Кофе хуярит каждые 5 секунд. Я, ну, типа, моя реальная жизнь, блядь, так происходит. Там надо каждые 5 секунд кофе ебать, чтобы мое сердце не остановилось. Прям копия. Поэтому а вы должны выложиться на все процентов. Он будет мне светить. Стоп, стоп. Я... А, а, стоп, а здесь как надо лечить? То есть надо узнать диагноз, потом лечить. И они просто типа там, похуй, оторвем руку, пришеем руку. Оторвем голову, при, приклеим голову. Нет, я предполагаю, конечно, но хуй его знает. Первый знает, что у него там болит. Я ему цвет не держал, как ты мне Как Ты предлагаешь его лечить, если Но ты знаешь, что при... у него болит. О, мы должны сами догадаться, что у него там. Там баскетбольный мяч. Как понять? Возможно, Охуеть. здесь есть компьютер, и там написано, чем он болел, кто его яички до нас щупал. Ну давай, Но скорее лечить. всего, я тебе говорю: 75% ставлю на то, что? что. Что сердце. Нет, что это все что угодно красава пиздец государственные больницы не забываем и все подкалываю я подкалываю чуть все все все не остановилась давай а куда а ну ка стоять все там уже показано типа нога кишечник что-то такое ну да как я понимаю это часть кишки которая проходит здесь сердце Типа, а почему показывают? Да, Ру, как еще не остановилось. Да, я да. не играл, а а просто не положить знаю. руку, чтобы дверь открыть? Да вон туда. Да, вот. они А нахуй ему руку ему, подожди. Подожди ему ноги. ноги. Подожди. Бля... Подожди. Бля, просто так взяли челику, перерезали руку. Я, я говорил, что-то вот с ногой не так. И там просто на краничке заметил, что там типа нога. П Пиздец. Ой, Государственные больницы! Блин, да. я думал, что... Я думал, чтобы пройти нужно... Ну положите, типа, руку, я типа, ногу. Ну, я думал, руку, ты знаешь. Ты придурка за меня, а не тюже, а? нахер с ним? придется ногу отпылить? Слушай, давай рви ногу, нахуй ты пилишь! Отрывай, сразу обезболюю. Хватай, а, не, давай. Аркаш, по-моему, это не, не вариант. Я тебе говорю, я дай тебе говорю. Си, все сработать. нет, охуяй, а, давай, я хочу резко, да предупредить. Быстро. Да я быстро, Хорошо. конечно, хочу предупредить. Ух ты, он бреет ноги. Я думаю, что <с когда я выдерну эту ногу, он... Да? Дай потрогаю. Не только ноги. Да, конечно, только ноги. А Эй, Бо, мы тут по очереди трогаем. Хватай. Один ключ есть, пошли за второй. Давай второй отпилим лучше Да, давай пилой лучше в жопу этому. Пилой в жопу, давай. Я предлагаю тебе пилить аккуратно, но. Привычка! Кали-кали! Господи! Боб, за что мы так собой? Просто взяли тело уебали. Хорошо, что есть запасной пилот а ты на автомате или да, И все. Как новенький, смотри. Только без ног. <свят> и руль. Самое опасное, что рука ему нужна была, блядь. Она а нет. А чем ему не вернем руку-то? ⁇ Ёб, твою мать, она ж гниет. Гниет, ой, ой, ой, ой, ой, ой, все ой, ой, ой, да похуй, думаешь, что не заметил. Нет. Действительно, у него правая рука розовая, это грубо говоря, левая зеленая. Нормально. Тянись. Выдернул вместе с очком. На мусику. Еще больше у него рук. Так, чё там у него? Мать твою! Это они сколько тут, они тут, блядь. Пиздец, и руки, блять, и ноги, и блять, баш... башка там какая-то валяется, это пиздец. А да, тут есть она, кстати, вот, давай. Толстая солдат, кишка, давай. я вырву прям из грудной клетки. Теперь просто. у меня болезнь на обычной Спасибо. Как Mortal Kombat, сейчас же я просто достану. Тебе нужно разбить ему ребра. Ну это тоже можно. Я принесу эту килкишку. Я брошу тут, на стерильное у нас просто пол. У, у, нас нас у нас все я. стерильно. И мыши, и тараканы у нас все стерильно. Так, Обычный что нет? Там. нога и тонкая кишка, да? А нога левая. Нога на... нога... Слушай, давай! Да, давай без шприцов чисто разберем и вставим. Давай, давай. Сюда. Мы гол вырвали, там ще чуть-чуть потеряли крови. Готов? Раз. Да. Конечно. Пока. Шт... Шт... Отпало! Отпало, блять! Откатилось туда! Блять! Градусник, мне ванусник, где шприцы? А почему она отпалась? Шприцы. Ось, ось, ось. Он да меня поставь держит. её, блядь. Да он ногой меня держит, половина, я Половина, половина, половина. Всё, всё, всё, всё. Да какого да хрена? Она делает. падает. Она не держится. Давай другую, давай другую. Охуеть, блядь. Блять, если б человек из такого хуйни стоял, например, тебе ногу пришивают, а у тебя и руки на башке отрываются. Прикольно. Спасибо всем за просмотры, друзья. На этом, пожалуй, все. Это были самые яркие моменты, которые мы испытали в Surgeon Simulator 2. Спасибо вам за просмотр. Класс. Здесь был грабаный барбок. И увидимся в скором будущем. Кстати, подсчитывайте лайв-канал. У меня еще остался материал по этой игре, который я ну хотел выбрасывать. Но, возможно, он вам mm -hmm. зайдет, поэтому я залью его на лайв-канал, если не забью пол. Mm -hmm. Пока. Классно. Сдал или завалил Марин, завалил Трех собак и соседа. Ммм, классно! Я вот только недавно шутили про Мармока. Ну что ж, мы сегодня посмотрели Мармок. Если кому понравилось, ставьте лайк вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно же, не подписались. И нажимайте на колокольчик. А я пойду и буду обдумывать, идти ли мне в больницу или нет. Ладно, всем удачи и пока-пока.